Пальцы На витринах собственные тени Я снова забываю самый сонный день недели И если бы не заставляли раскрываться шторы Я бы молчал всю жизнь и покрывал золой свой город Так странно было под осадками смотреть на небо Укутываясь смог плед, бежать на черный берег Я маленькая часть из космоса, меня не видно Но мне такому охуенно жить в огромном мире Горячий воздух через легким мне греет тело Все тайны письмами остались на подъездных стенах Я Единичный шанс в ту часть туда, где никогда У меня откроют двери Собаки лают под окном У них свои причины Под нашими ногами Жизнь дорог и смерть мужчин Голос ломается сам себя А ты только представь Что можно было жить мечтой Не замечая взглядов Мне не нужны ваши тусовки клумбы, вечеринки В любое время я тащу Свой балахон и стирки Грызи по пояс Я ползу на выход Встретит солнце трошек и капюшоном И хотеть вернуться Так заебались на раздувает пламя Вы не даете быть самим собой Я вас не трону Побудь со мной наедине Я все раскрою карты Как загорается во тьме Моя таскает шахмат Черные волосы на стенах грязными все тажмы. я хотел продать все то, что было очень важно Было так страшно находиться в доме, где нет кофе Сегодня пьяным я звоню, но там не слышу голос Из-за угла будет круто Наебывая сам себя, он руки Я не смотрел на ваши ночи, блядь, чего ты хочешь? Мы растворяем все во тьме, летят нестык по полю в Кривые пальцы затирает лотерейный стикер Я продаю тебе кусочек собственного мира И я вгоняю снова себя в этот жуткий транс Это ходьба по твоим нервам, мой любимый транс По солнцу печет наши глаза, ожидая затмения Я под твоим окном стою и прожигаю время Укутывая все. Чтобы слышать этот скрип от пола